Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Прием КФО-2016». И у нас в гостях декан юридического факультета КФО Бакулина Лилия Толгатовна. Здравствуйте, Лилия Толгатовна! Здравствуйте! Ну вот у вас довольно богатая история, многие про нее знают. А вот чем факультет гордится сегодня? Факультет гордится сегодня прежде всего своими научными школами, Казанская юридическая школа является достаточно такой исторически известной, поскольку вот с момента возникновения юридического факультета закладывались научные школы гражданского права, уголовного права. В последующем уже в 20 веке закладывалась школа международного права и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 тем, что, в общем-то, продолжает э, развиваться и образовательная составляющая. То есть все, всем этим, конечно же, мы гордимся. В последнее время довольно много говорят о перенасыщении рынка труда специалистами, вот в том числе юристами. А вот насколько востребованы ваши выпускники, куда они устраиваются? Хороших юристов всегда будет не хватать. Поэтому вот как раз задача ВУЗа – готовить конкурентоспособных, качественные кадры юридические, и в этом смысле я думаю, что эта профессия будет всегда актуальна, и, и рынок юридических услуг он всегда будет востребован. Даже если он не состоится как юрист, юридическое образование настолько универсально, что он себя в жизни всегда найдет. Конечно же, они стремятся в правоохранительные органы, но практически вся сфера услуг, она тоже связана с юриспруденцией, потому что это может быть и страхование, и банковская сфера. Везде есть отделы юридические или там, правовые управления. То есть фактически любая наша с вами деятельность в социальном плане, она обусловлена тем, что правовые, правовое обеспечение этой деятельности оно требует юридических знаний. А вот вы упомянули про высокое качество подготовки. А за счет чего она достигается? Какие-то особые условия или что? Прежде всего... Всего это э, научно-педагогические кадры. Преподаватели юридического факультета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 практической работы, поэтому вот в этом смысле, конечно, студентам Юрфака очень повезло. С другой стороны, это я считаю, в общем-то, сама материально-техническая база, потому что, ну, понятно, что для гуманитариев там колбы, пробирки не нужны, но по крайней мере, если есть Возможность заниматься в хороших аудиториях, с хорошим мультимедийным оборудованием, с возможностью там, доступа в интернет и прочее. То есть это тоже приятно даже для гуманитариев. То есть вот, и это тоже есть на юридическом факультете. Ну и третья составляющая – это все-таки вот та практическая а, сфера, куда… В общем-то, мы и готовим наших выпускников. То есть, это возможность проходить практику в органах государственной власти, в муниципальных органах, в правоохранительных органах и возможность вот как раз уже обучаясь получать те знания, которые, собственно, тебе потом и пригодятся. Как правило, на юридический факультет довольно трудно поступить. А вот а какие еще не знаю, бонусы есть у поступающих, вот, кроме высоких баллов ЕГЭ, за счет чего можно поступить к вам? Традиционно действительно, да, средний балл на юрфаке, он всегда достаточно высокий, то есть это где-то 87 баллов по одному из экзаменов, это русский язык, история России и обществознание, собственно, как профильный экзамен, то есть вот по каждому из этих экзаменов у нас, как правило, бывает 85-87 баллов, да, действительно баллы высокие, но также, как, в принципе, наверное, и на другие специальности и направления подготовки, есть возможность чуть-чуть повысить за счет э, сдачи норм ГТО. То есть это те, кто являются призерами Олимпиад. Ну, то есть все традиционно. И здесь, я думаю, что юрфак в этом плане как-то не выделяется. Всегда хочется видеть абитуриента, который выбрал осознанно профессию. То есть не потому, что мама и папа только юристы, например, да, или мама, или папа, или кто-то в роду, или не потому, что мама и папа захотели, чтобы он учился на юрфаке, потому что они считают, что это очень престижно быть юристом, да, а человек, который осознанно приходит в профессию. Но даже если этот абитуриент еще где-то на распутье, да, и он, он сомневается между экономическим и юридическим образованием, и все-таки он попадает на юрфак, я считаю, что... Такая атмосфера, которая существует на факультете, она э, способствует тому, что ты никогда не пожалеешь о той профессии, которую ты выбрал. В принципе, мы готовы воспитывать кадры любые, кто выбрал эту профессию или сомневается в этой профессии еще пока. Спасибо за плодотворную беседу, Лилия Это... Толгатовна. Желаю вам действительно, гай... абитуриентов с горячими глазами. А вам, ребята, желаю сделать правильный выбор. На этом у нас все. Всего доброго.